Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я являюсь преподавателем и консультантом в школе Натальи Пугачевой. И сегодня мы с вами продолжаем серию видео, посвященную посвященную вот такой замечательной технике, как 12 дворцов в Бадзы. В прошлых видео мы с вами разобрали несколько дворцов: то есть, дворец судьбы дворец братьев и сестер дворец супругов и сегодня мы с вами поговорим о дворце детей напомню вам что построить 12 дворцов судьбы вы можете если вам известен час вашего рождения вы можете зайти на сайт натальи пугачевой и на калькуляторе построить вашу карту Бадзы, ввести дату время и место вашего рождения и получить расчет 12 дворцов если вам неизвестен час вашего рождения то не расстраивайтесь потому что в принципе техника 12 дворцов судьбы является такой техникой с помощью которой мы можем восстановить час рождения человека потому что если мы будем подставлять в карту различные столпы в час в час рождения то получим различные дворцы судьбы и соответственно проанализировав несколько карт проанализировав события из вашей жизни такие как вступление в брак, рождение ребенка переезд какие-то значимые события иного рода вы сможете подобрать до да, более подходящий для вас час рождения напомню что что мы можем проанализировать божества, которые находятся в 12 дворцах, символические звезды, разобраться благоприятные или неблагоприятные те или иные дворцы судьбы, подключены или не подключены они в карте, и с помощью такого анализа найти какие-то сферы жизни, скажем так, активировав которые вы сможете лечить свою карту, улучшить свою судьбу Итак, давайте вернемся к четвертому дворцу, к дворцу детей. Этот дворец дает представление в первую очередь прежде всего о детях человека. Да? Отношение к детям, посвятанию детей. Это те ожидания, которые человека проецируют на ребенка. Какое э, значение в жизни человека и какое влияние на него оказывают дети. Некоторые мастера говорят даже о том, что в дворце детей мы можем посмотреть, какие отношения у человека могут быть с домашними питомцами. Давайте вернемся к нашей карте, которую мы начали рассматривать с первого урока, и определим э, дворец детей. Да, это четвертый дворец. И в четвертом дворце у нас в данном случае находится божество правильная печать. Напомню, что в технике 12 дворцов мы рассматриваем только земные ветви. Небесные стволы, ну, как бы считается, что значимой роли не играют. И здесь по доминирующей ЦИ мы понимаем, что это правильная печать. Божества мы определяем в зависимости от того, в день какого господина дня родился, вы родились. То есть в данной карте человек родился в день огня Ян, и кролик для него будет символизировать божество правильной печати. Итак, если у человека стоит… В дворце детей божество правильное печати то это такой классический родитель до да, который хочет покровительствовать ребенку заботиться о ребенке в том числе когда ребенок вырастет то есть печать это забота но в то же время такой человек ожидает что когда он станет пожилым то ребенок тоже будет заботиться о нем В зависимости от того благоприятен элемент или нет Забота данная может проходить, собственно говоря, в разных формах. Да? Иногда бывает такая действительно приятная, комфортная забота, а иногда бывает удушающая забота, да? когда уже взрослые дети, а родители до сих пор считают их несмышленышами, да, то есть вот… Как те самые да, когда-то мужчине в 40 лет мама говорит там отделали там шапочку шарфик то есть звонки бесконечные постоянно понятное дело что родительское сердце оно ну, очень беспокойное в этом смысле но иногда бывает это чересчур но если это божество при, благоприятно то это хорошая хорошая забота о детях если у человека я вернусь как бы к божествам, чтобы каждый из вас мог определить, что у вас состоит в 12 дворцах. Если у человека стоит в дворце детей братства, то считается, что человек может относиться к детям как к друзьям, то есть быть с ними на равных. Как правило, это гармоничное развитие, то есть ребенка не принижают, но в то же время не возвышают. Да? То есть он... Как с другом, скажем так, общается со своим ребенком. Если это грабитель богатства, то есть мнение, что с появлением детей люди будут, родители будут развиваться личностно, развивать своего ребенка, что-то духовное, как бы прививать. Но в то же время это тоже такие вот, скажем так, отношения такое, как бы, как, как с равным в чем-то. Если стоит дух наслаждения, то, скорее всего, родитель будет стремиться развивать в ребенке хозяйственность, да, прибивать ему любой вкусной кухни, к хорошей одежде, то есть к такому хорошему приятному времяпрепровождению, в то же время будут развиваться в ребенке таланты различного рода. Если стоит вызов власти, то иногда так бывает, что у родителей зарождаются такие мысли, что ребенок их гипердаряный и ребенка отдают в большое количество кружков и секций, на него возлагаются надежда, что ребенок должен себя реализовать на каком-то поприще, то есть делают ставку на то, что ребенок будет знаменитым, богатым, умным, то есть вот иногда так бывает, когда вызов власти неблагоприятен, то родители пытаются свои амбиции какие-то, да, свои неудавшиеся в чем-то надежды мечты до да, воплотить в своем ребенке если в дворце детей стоит правильное богатство то или прямое богатство то вообще в принципе если в дворце детей стоят деньги то это одно из указаний что вы можете делать деньги на детской сфере да то есть там и тренера, и репетиторы, и товары для детей, образование, и воспитание, но в то же время такие люди, как и люди с каким-то гипертрофированным самовыражением, они пытаются тоже вкладывать в ребенка деньги, то есть развивать его в надежде на то, что ребенок потом принесет им дивиденды. Если в дворце детей стоит. Убийца на седьмой позиции. Иногда так бывает, когда это божество неблагоприятно, то на ребенка могут оказывать чрезмерное давление, склонность к деспотизму может быть. Если божество благоприятное, то родители стараются развивать как бы, авторитет свой в глазах ребенка, чтобы он учился на их достижениях если же стоит правильная власть то или чиновник то соответственно родитель будет скорее всего с ребенком соблюдать субординацию в отношениях с детьми желать чтобы они слушались ну то есть такой классический классический такой вот расклад но ну, тоже прививать им правила нормы стремиться, чтобы ребенок соблюдал все это если в в дворце детей стоит косая печать, то иногда так бывает, что ребенок из какой-то нестандартной семьи, или же ребенку прививают любовь к каким-то духовным практикам, какие-то традиции или методы воспитания используются нестандартные. Но в каких-то таких вот. В неблагоприятных случаях может быть отдаление с ребенком. Но опять-таки, это только, в общем-то, совсем мало как бы, информации по э, дворцу детей. То есть это только начало начала, потому что на курсе мы будем рассматривать непосредственно и символические звезды, которые находятся в 12 дворцах, и фазы Ц, и подключенность дворца к карте, к такту. Иногда так бывает, что, например, у пары э, дворцы... Детей из, ну, как бы, ну, состоит из неблагоприятных элементов, и какие-то плохие факторы еще дополнительные есть, и люди, в принципе, не стремятся да, заводить своих детей. Так может случиться, что какой-то такт преобразует этот элемент в полезный, и у человека появится желание завести ребенка. И хорошо бы, конечно, если бы это еще был детородный возраст, потому что иногда так бывает, что у людей наступает какое-то раскаяние, что они не успели обзавестись потомством, а этот такт, который переродил дворец благоприятный, он слишком поздно пришел, и, ну, соответственно, уже сложновато стать родителями. Иногда так бывает, что люди, у которых, ну, скажем так, какой-то нейтральный элемент стоит в дворце для детей, они вроде бы и хотят своих, но особо ничего в этом, в этом направлении не предпринимают, но зато могут быть хорошими дядями и тетями для своих племянников. Да? То есть у них нет какого-то такого чувства, что они не хотят вообще с детьми общаться, они как-то реализуют свою... Потребность но, ну, ну, например, вот таким вот образом. Если вам понравилось видео, то ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш канал и э, бронируйте участие в курсе 12 дворцов судьбы в Бадзы. По самой льготной цене переходите по ссылке ниже и бронируйте свое участие. В следующем э, видео мы с вами рассмотрим всеми любимые замечательный дворец номер пять, дворец богатства и власти. Так что встретимся в следующем видео. Всего хорошего. До свидания.